сегодня поделимся с вами а, моей встречи с Духом Святым. А, я воспитана в христианской семье. А, 12 лет я сидела в церкви. И, в церкви, и а, говорилось, у нас был такой обычай в нашей церкви в то время. Было учение, что такое Дух Святой, как он проявляется и так далее. Мне было 12 лет, я слушала. И это было как на протяжении нескольких недель, и в конце я сидела и себе говорила, «He didn't convince me, I'm not convinced, я, эм, я а? не, не убеждена». Но вот последняя там была проповедь, брат сказал, это уже последняя у нас проповедь, и у меня как бы в 12 лет глаза открылись. Он говорит, «Все, мы больше уже не будем молиться, мы идем дальше». И я в своей душе сказала, «Господи, если все, что они сказали, я не понимаю правда, сделаю, чтобы на следующий год все же повторилось, и я, чтобы имела возможность быть соучастницей в этом». И вот следующий год пришел, и когда я только услышала, у нас будет тема о Духе Святом, они сказали, «Те, которые уже готовы, мы имеем комнату, вы можете отделиться от всех, мы за вас помолимся там». И я сразу встала, я не, прос... не сидела эту всю процедуру. В общем, в короткой, истор... длинной истории, кратко так сказать, в 13 лет я пошла, за нас молились один раз, второй раз, и у нас ничего не получилось. А братья сказали, с нами поговорили, сказали, может быть, надо что-то исповедать. У нас было много там, подростков, ну и взрослые были, и... Мы пошли, исповедались, и пошли, пришли на следующий раз молиться, и большинство из нас получили. Были, которые приходили на третий раз, был лепещущий язык. Меня это очень смущало, если вы с этим столкнитесь, не переживайте, просто молитесь, молитесь. В общем, это было в 13 лет, после этого у меня жизнь очень круто повернула. Uh, и я ушла от Бога в 21 год, когда мне исполнилось 21 год. Uh, но Бог меня нашел в 30 лет. Uh, в 30 Слова. лет uh, uh, я хочу затронуть именно за Духа Святого. Когда Бог меня нашел в 30 лет, у меня был путь очень осторожный. И до ныне я очень, я очень боюсь всего, чтобы меня никто неправильно... Не повел по своему человеческому я сказала богу когда бог не открыл глаза я отложу и все что было вложено в меня ты сам меня открой каждый пункт и если она окажется правдивым как мои родители или кто-то другой или какое-то другое а, вот понятие, я пойду как ты скажешь а и вот в отношении Духа Святого молиться вообще я не молилась. Первое время я начала Библию читать, это забрала, Библию прочитала за три месяца, и я ее открывала и закрывала, то есть от конца до, с до конца. Но вот пришел момент, мой муж, я была в то время замужем, и он мне сказал, у нас шло дело на развод, когда... Он потерял зрение, в глазе он посчитал, что он проклят почему-то из-за того, что я воспитана в пятидесяческой семье. И мне было очень важно, решающий момент, я этого человека любила, как мне поступить, стоит меня выставить за то, что даже я не понимаю. В общем, один день, когда уже документы были на развод, даны мне, но у нас был три месяца, в это время он ко мне пришел и сказал, «Ты можешь ходить просто в христианскую церковь?» Вот, в английский it's called non-denominational church. И это будет как бы... Мы замажем это дело, и все сойдет. У него... Я говорю, в чем проблема? Он говорит, проблема, что в Пятидесяческой церкви молятся на иных языках. В общем, и он не хотел на эту тему говорить, и вот одно утро он мне запрещал читать Библию дома во все часы, кроме ночи. То ну, запрещал даже ставить будильник, то я говорила, Господи, меня пробуди в три утра. И в три утра я просыпалась, и вот одно утро я сказала, Господь, сегодня решающий день, мне надо знать. Вот это за Духа Святого. Могу я быть просто обыкновенной христианкой? Именно надо мне молиться на Духе Святом или Духом Святым. Мне сказали, что я как-то неправильно выражаю, то извиняюсь, если вам режет слух. В общем, и я читала Библию по порядку. У меня был хаос, то есть шел развод, очень бурно было, и я не могла ничего как бы сильно осмыслить поэтому я решила в своей жизни наведи порядок вот открой евангелие и читай ка по главе не важно что в жизни произойдет бог тебе даст ответ и так я была где-то одна из евангелий one of the gospels и я прочитала главу одну и решила ну вернись назад и а ну что ты там прочитала? Я взяла один из пунктов и решила, я углублюсь чуть-чуть, посмотрю, что это значит. По правде, в одно ухо заходила и в другое выходила, потому что был такой повышенный уровень стресса. То есть если я слово получала, я все записывала. В общем, это место меня побудило, я посмотрела, здесь цитируется, пойти на другой, и там цитация была к Ефесянам. Я уже вам сказала, что я конкретно, просто, вот как сейчас я с вами разговариваю, конкретно сказала Богу, мне надо сегодня ответ конкретный за отношение Духа Святого. И вот я открыла к Ефесянам 6 глава, 18 стих. Я хочу вам зачитать. В то время я читала исключительно по-английски. Мне легче общаться на английском языке, но я развиваю русскую речь. В общем... 18 стих 6 главы от Ефесяна считается так. «Всякий». По правде я не знаю, что это значит. Я нашла, что это значит то же самое, как каждый. Если вы имеете такую ассоциацию, как я, здесь написано «каждый, всякий, всякую молитву и прощением молитесь во всякое время Духом». Я когда это а, прочитала, меня начало вот внутри. Я поняла, Бог меня ответил. Вот некоторые ищут пророческое слово. Для меня это было превыше пророческого слова. Это как бы Ру Бог рукой своей написал. И я много раз возвращалась к этому месту. Правильно ли я поняла? Может быть что-то я не дослышала? Здесь написано всякую молитву во всякое время, чтобы мы молились о духом. Дальше э, зачитаю. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Здесь речь идет о молитве умом и речь идет о молитве э, на иных языках. Две разных молитвы. И, в общем, это был мой ответ. Но, как я сказала, до ныне я не молилась иными языками. И мои молитвы, даже когда я начинала, были такие... Спасибо, Господи. Аминь. Я искала, доколе мне Бог даст указания по Библии, как должна я молиться. И вот когда я узнала, что можно молиться Духом Святым, который я получала в 13 лет, когда я получала в 13 лет, я хочу назад кратко вернуться, меня наполнила великая любовь. У меня в моей жизни было очень ужасно, много ужасных вещей. Их просветлять не надо. Но есть такая вещь, что... Трудно любить тех, которые тебя что-то больно сделал. И в этот момент все эти боли, они исчезают, и тебе наполняет любовь, и ты хочешь всех обнять. То вот это я ощущала. Язык был лепещущий, продолжала молиться, и он стал просто чистый, иные ины языки. Но в то время я не, не имела понятия, на каком языке, что я говорю. Я просто слышала другой язык. Но когда я начала молиться в это время, это в 2016 году, пару лет назад, я услышала одно слово, которое я понимаю, но я его не связала ни с чем. «Ава». Было слово «Ава». Ава да Ава, ну что что Ава, я не знаю, что это значит по Библии. Я не брала никакие цитации и как читала по порядочку, так продолжала и вот один день пришла к Римлянам в восьмой главе. Я хочу зачитать этот стих, потому что сегодня день праздник, день пятидесятницы. Восьмая глава, 15 и шестнадцатый стих. Потому что вы не приняли духа рабства чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновление, которым взываем Ава, Отче. Сей самый Дух свидетельствует у Духу нашему, что мы дети Божьи. Меня просто вот это место, когда я его прочитала... Я начала сильно рыдать, и я рыдала неделями. Я не могла ничего читать, я просто, у меня было определенное время чтения, я открывала, рыдала и закрывала. Через несколько недель я сказала, Аня, возьми себя в руки, что это? Ты никуда не двигайся. Я рыдала, потому что сам Дух Святой, который отдельный, это личность, говорит моему Духу, ты, дитя Божья. Бог а, проговорил к моему сердцу это маленькое свидетельство, хотела с вами поделиться. Я хотела еще спеть песню. Я не знаю, если она получится. Раньше жил я во грехах, в горе, болях и скорбях. Никогда не думал я о вечности. Но Иисус нашел меня, разорвал все узы зла, Полон я теперь небесной радости. Я свободен, я свободен, Я свободен от неправды и греха.